Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодня мы попробуем с вами снять короткое обучающее видео на тему, как создавать прямые трансляции ВКонтакте. Это очень просто, и я думаю, видео у нас получится коротким. Ну, во-первых, что надо сделать? Когда мы заходим в видео, да, мы видим здесь «Создать трансляцию». Нажимаем создать трансляцию. Обложку можем загрузить красивую какую-то, ну, например, на 40. Свою картинку какую-нибудь, да? Название трансляции. Обучение. Прямые трансляции Вконтакте, да? Категорию выбираем образование или какое-нибудь а -а -а. да, образование. Настройка видеокодера можно публиковать на моей странице сделать э, предварительный просмотр, оповестить подписчиков на начале трансляции. Да, сохраняем. Вот, трансляция скоро начнется. Но для того, чтобы... Для того, чтобы у нас все получилось, у меня-то, честно говоря, не все получается. Вот такую программу надо скачать, установить. Да? И запустить ее. Запустить ее и настроить. Вот с этим надо разобраться, чтобы был звук. Да, звука я как вижу, что... Звука у нас пока нет. Тут можно создавать разные сцены. Хотим мы добиться простого... Так как камеры у меня нет... ...простого... ...действия. То есть, звук у нас должен быть с микрофона... ...и с динамиков для нашего... ...другого проекта радио видео -код для инвалидов. И а, сцены тут есть разнообразные. Захват окна... Захват экрана. Изображение вот можем поставить. Сцену. Опять же, да. Настроить звук нам надо. В настройках. Заходим в настройки. Аудио. Смотрим, что у нас захват выходного аудиопотока. И посмотрим, что изменится в видео... Видео, Допустим, у нас было вот какое-то такое метод. Ну, давайте поставим бикубическое общее значение. Отключить авто. Ну, отключим. Сохраним. Что у нас здесь получилось? Так, потока никакого тут у нас. А, ну, может быть, он начнется здесь, пока мы еще не начали запись, да? Настройки. Расширенные настройки. больше нормального нам не надо средний допустим приоритет процесса Вывода простой так общие настройки русский так так так так Может быть так. Вот это лучше не включать, мне так кажется. Ну, может, это для каких-то других целей. Да. Сохраняем изменения. Честно говоря, я не знаю, почему у нас получилось так все в таких вот... Все в таких вот интересных, в тройных каких-то. Все получилось в тройных. Коллекция сцен. Ну о! Замечательно. Оказывается, надо было зайти в коллекцию сцен и поставить безымянный. Так, есть звук у нас, есть изображение. Так, и теперь нам нужно. А, А нам нужно еще сцену сделать захват выходного аудиопотока Вот окно. Окно. Захват экрана. Вот вы понимаете? Вот это у нас все. Опять получилось непонятно что. А это что у нас такое? О, замечательно, <свят> да, красивая штука, <свят> но нам на самом деле нужно не это <свят> Ну, это так всю ночь, всю ночь можно развлекаться, конечно. О. Попробуем. А, попробуем экран. Основной монитор. С мультиадаптером совместимость. Окей. Ого. Переход. Переход. Замечательно. Настройки. Нужен бикубический вообще. И сюда нам нужно вывести собственный экран вот наш экран да в трансляцию в нашу так скопировать надо нам скопировать надо нам что так это мы пока показывать не будем. Потому что это показывать нельзя. В самой трансляции у нас будет с вами что? Вот мы это берем. В самой трансляции. Скоро да. Скоро начнется. Вот URL и кей, да, а, имя трансляции и ключ надо скопировать. Вот в эту программу видеокодер. Настройках. Где у нас вещание? Вот это все. Вот сюда URL копируем. Сюда ключ потока. Можно использовать авторизацию. Да, имя пользователя. Да, пароль. Как-то так. И как же нам теперь показать окно? Сейчас мы попробуем еще раз. Устройство захвата видео. Устройство. Что у нас еще? Захват входного и захват выходного. Окей. Так, попробуем с вами что-нибудь. Лакей. Okay. Скопируем, да? Никому не показывайте ссылку и ключ. Настройки трансляции. Да. А мы покажем нам, пофига. Так, настройки. У нас обучающее видео обучающее. Что мы должны сделать? Обещание. Урл вставляем. И вставляем что? Ключ. Вставляем ключ. Да. Попробуем, что у нас получится. Начинаем запись. Раз, два, три. Запускаем трансляцию. Да, мы уверены. Скоро начнется. А почему оно у нас не начинается? Так, запустите трансляцию из программы. Поток начнет играть в этом окне. Так, поток играет. Поток играет, это хорошо. что это такое. Да, вовсе, в всяком случае, <смех> хороший э -э -э, заряд бодрого, <смех> бодрого настроения. <смех> Обучение. Обучение всегда такой процесс очень приятный. Так, а что ж у нас поток-то не играет, а? Да. за образование. О, так, что нам надо еще объяснить? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Так, звук звук нормальный. Теперь изображение. Захват окна. Захват окна. А нам нужен захват экрана. Добавить существующие. Так, а вот это вот что-то такое? Что это? Куда вот это все девать? Почему у нас нету? Ну, например, да, но вот это видео будет об а не в трансляции. Или это в трансляции будет? Ой. Вот здесь у нас все обучение ПК для чайников вроде меня. Вот сюда мы это выложим видео потом короткое. Получается для нас... в эфире. Фига себе, в эфире. Да при всем при всём, при этом. От окна семь вот ок окно мои видеозаписи так так Окей, нет захваток на семь. Захваток нам будет восемь. Захваток на восемь. Да, страшные ночные трансляции не для слабонервных. Вот так, окей. Okay. Мои видеозаписи. Так. <свят> Окно мои видеозаписи. А если по умолчанию... Получается ли у нас... Вот, вот, окно... окно. Мои, видеоразмы. Мои видеоразмы... Так, так... Девать, почему так. у нас нету... Вот, все, Привет, Да, для нет, нет. Вот, здесь надо... А, вроде меня. Вот сюда мы это выложим. Видео. <свяк> Короткое. это получится. То есть в записи получится у нас... Вот, вот, окно, <смешно> мои видео да да, да блин... Вот, а нас нету... вот наш проект. Интернет-радио-видео-код. Это тоже все должно быть трансляцией. Да. Ну тут, в общем, я думаю, с видео у нас все получилось. С видео... Ну не все получилось с видео, но со звуком мы что-то напутали. Так что добро пожаловать в ВКонтакте, добро пожаловать в прямые трансляции. Мы еще продолжим эту тему на следующих на следующих уроках. Не так все. На этом наше короткое обучающее видео заканчивается. Всем спасибо, всем удачи.